Добрый день! Это канал «Бухгалтерские услуги». Те, кто заходил на мой сайт, то знают, что ко мне можно обратиться за услугой ведения бухгалтерского учета вашей компании или ИП, а также за услугой по обучению программе 1С «Бухгалтерия 8.3» и также за услугой проведения аудита вашей компании и вашей информационной базы в 1С. Этот урок посвящен тому, как правильно разнести Платежи, которые производит ваша компания, если она участвует в тендерах и их выигрывает, то, как правило, по условиям госконтракта существуют обеспечительные платежи. И я хочу показать, как правильно разносить такие платежи. Что такое обеспечительный платеж? Это условия государственного контракта, в нем точно прописывается сумма, которую вы должны перевести до начала работ по данному контракту и реквизиты, на которые вы должны перевести. После закрытия данного контракта этот обеспечительный платеж вам возвращают назад. То есть, получается, деньги идут сначала в одну сторону, потом в другую. Как правило, такие платежи идут без НДС. Итак, заходим в банк. Предположим, выгрузили банк за какой-то предыдущий период. И там уже есть несколько сумм по таким обеспечительным платежам. Вот как раз на конкретном примере я и хочу вам это показать. Так как у меня здесь несколько юрлиц, это профессиональная версия, выбираю одну, одну из компаний и смотрю, выгрузка у меня была где-то с 23 октября, последняя. И вот я как раз, как раз видим здесь по назначению платежа, можно сразу эти платежи найти. найти. Вот э, платеж 19 октября я уже его правила, то есть когда вам выгружается выписка банка, она проводится, все суммы проводятся, но не факт, что они проводятся правильно, поэтому э, по тем суммам, которые вы уже знаете, что Программа проводит неправильно, обязательно нужно зайти и откорректировать их. Вот пошел платеж. Перечисление денежных средств для обеспечения исполнения контракта. НДС не облагается. Открываем такой платеж. И смотрим, как проводит программа. А, извините, вот этот платеж как раз я уже разнесла так, как нужно. Это уже после моей ручной корректировки. Вот таким образом он должен разноситься. Прочие расчеты с контрагентами. Получатель, понятно, он приходит из выписки, сумма и счет расчета 7609. Вот на этом счете используем вот эти обеспечительные платежи. Используем учет данных платежей. Это я уже правила. Сейчас, значит, дальше. Вот сумма. Наверное, вот 3000, вот эту я не правила. Тоже идет обеспечение контракта. Как видите, вот такие платежи у нас идут ну, чуть ли не каждый день. Вот, здесь идет, ну, когда у вас вообще он выгружается, просто так, как я правлю, она, программа уже запоминает последнее исправление и сама подставляет сюда правильную вещь. А так у вас будет оплата поставщику, что совершенно неприемлемо. Значит, здесь мы всегда выбираем прочие расчеты с контрагентами, Нажав по черной стрелочке вниз из большого такого списка, прочие расчеты с контрагентами. И здесь правим на счет 7609. И здесь я еще просто в названии договора проваливаюсь и пишу: она а по умолчанию программа нам подставляет основной договор. Я просто его переименовываю, пишу «Обеспечение». Мне просто так понятно, и сразу это бросается в глаза. Хотя, как вы понимаете, по обеспечению нет никакого отдельного договора. Эта сумма про эти вещи в обеспечении прописывается в основном госконтракте. Ну, я здесь вот просто для себя, скажем так, пишу «Обеспечение». Это не обязательно делать. Можно оставлять просто договор основной. Следующая сумма. Вот еще одна сумма. 6600 тоже идет обеспечение. Также здесь меняем на... Здесь уже стоит прочие расчеты с контрагентами. Здесь обязательно счет меняем. Здесь я меняю на обеспечение. провести, закрыть. Соответственно, когда у вас будет возврат, когда вам будет возврат денежных средств, пишем то же самое. Также прочие расчеты с контрагентами и также счет 7609. И здесь также выбираем вот этот договор обеспечения или там основной договор, как у вас там было изначально. Делаем то же самое. Так, и еще я, по-моему, видела несколько платежей. Вот еще обеспечение. Здесь, смотрите, здесь уже договор стоит, обеспечение. Это говорит о том, ну вот мне, например, это говорит о том, что мы уже вот у этой компании, там, данной, мы уже не первый контракт выигрываем, и мы уже с ними работали. И уже им платили обеспечение по другому контракту. Ну, вот здесь, наверное. И еще, смотрите, еще платим денежные средства. Мы за участие в торгах на электронных площадках. И потом эти денежные средства нам также возвращаются. Когда мы платим по электронным площадкам, мы делаем то же самое, когда идет возврат. Вот сейчас здесь как раз идут три суммы по возврату денежных средств. Все делается точно так же. Здесь видите, как программа разносит возврат от поставщика. Это совершенно неправильно. Здесь также меняем на прочие расчеты с контрагентами. И здесь у меня тоже вот как бы договор стоит, электронные торги. И также 7609. И здесь видим назначение платежа, возврат денежных средств, присланных в качестве обеспечения участия в электронных процедурах. Провести, закрыть. И сейчас еще две суммы проведем и посмотрим картинку на счете 7609. То же самое, прочие расчеты с контрагентами. Здесь 7609, провести, закрыть. И последняя сумма. И опять же 7609. То есть программа выгружает и разносит не совсем корректно. Поэтому вот такие вот платежи по обеспечению необходимо править всегда руками. Чтобы вести правильный их бухгалтерский учет. И теперь давайте посмотрим картинку на счете 7609. Отчеты. Я люблю смотреть всегда из общей оборотно-сальдовой ведомости. Ну, пускай, да, за период по 31 октября сформировать. Так, не, не ту компанию формирую по... По этой тоже есть обеспечение, но по этой их намного больше платежей. И смотрим, опускаемся ниже, находим счет 7609 и делаем оборотно-сальдовую ведомость по этому счету, разворачиваем. И вот смотрим. И сразу видно, смотрите, суммы, которые закрылись, значит, здесь прошел платеж, и его вернули. Прошел платеж, его вернули. Вот электронные торговые площадки. Вот они нам еще должны вернуть 49 тысяч. И так далее. Значит, вот эта сальдо дебетовая на конец периода говорит о том, сколько нам еще денег должны вернуть по обеспечительным платежам. На этом все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что информация была интересной и полезной для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео по бухгалтерскому учету. Всем пока!